Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета все так же живет в бешеном ритме. 6 декабря в ее стенах прошел очередной мастер-класс. В этот раз спикером выступила Ирина Нижельская. Тема ее выступления перед студентами первого и второго курса факультета журналистики стала специфика освещения тем криминальной направленности, в том числе на примере резонансных новостей. То есть криминальные новости, они в любом случае всегда связаны с какой-то человеческой трагедией. И задача журналиста и работа, профессионализм журналиста сделать так, чтобы обезопасить тех, кто еще не стал жертвой и не навредить, этой жертве, вот, которые, не навредить жертве своей новости больше. Об этом, собственно, и был разговор. В этот день поднималась тема этических норм в работе журналиста. Как рассказывается, Майрина Алексеевна, как такова специфика криминальных новостей заключается в эмоциях, причем окрашенных достаточно негативно по сравнению с повседневными новостями, которые мы смотрим или читаем изо дня в день. Главная задача журналиста – новоцвет на захвате внимания телезрителя на негативные новости. Но при этом он не должен оставлять аудиторию наедине с негативом. Всегда э, трагедия или не трагедия, всегда есть действующие люди-персонажи. То есть мы даем общую информацию, журналист еще всегда вытаскивает человеческие истории. Несмотря на свой негативный характер, криминальные новости останутся популярными и актуальными долгое время. И благодаря им мы получаем массу норвоучения. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.